Боитесь пробовать новые продукты и косметику, боясь аллергической реакции? Не переносите общество домашних животных, потому что покрываетесь сыпью и отекаете? Или когда-то покрасили брови хною или краской и потом целую неделю отходили от отеков? Если что-то из этого вам знакомо, значит вы, скорее всего, аллергик, и это видео для вас! Всем привет! Меня зовут Юлия Беляк, и сегодня мы поговорим про аллергию. Аллергия ужасно мешает жить, постоянно есть какие-то ограничения. Но что насчет татуажа? Бывает ли аллергия на татуаж? Давайте разбираться. Кстати, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить видео о том, как увеличить губы с помощью татуажа. Скоро будет. Татуаж – это спасение для девушек, у которых аллергия на косметику. Если мастер работает на проверенных сертифицированных пигментах, а не на каком-то домашнем компоте из непонятных ингредиентов, то риск аллергии практически равен нулю. Если вы все равно боитесь, что вдруг у вас все-таки будет аллергическая реакция на перманент, вы можете попросить своего мастера перед процедурой татуажа сделать вам аллергопробу. Делается она на чувствительных местах, такие как запястье, либо место за ухом Лично в моей практике никогда раньше не было аллергической реакции на перманент Как бы то ни было, небольшой риск развития аллергии на перманент все же есть Таких случаев просто один на миллион И, к сожалению, даже на аллергопробе он тоже может не выявиться Так что же делать? Чаще всего аллергическая реакция может проявиться небольшим зудом, покраснением в области татуажа Заниматься самолечением не нужно, я советую вам обратиться к врачу. Чаще всего прописывают антигистаминные препараты, вы пропиваете их курсом и аллергия сходит на нет. Напишите в комментариях о том, была ли у вас когда-либо аллергическая реакция на краску, хну или перманент. Интересно узнать статистику. Чтобы не пропустить новые видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте этому видео лайк, если оно было для вас полезным. Жмите на колокольчик и все, всем пока!